Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Science TV. Сегодня мы продолжаем наш раздел о космосе. И в этом видео вы узнаете, сколько существует галактик. Ну, кто не смотрел первую часть, я оставлю вам подсказку. Ну и без лишних слов, давайте начнем. Разбросанные по всей Вселенной существует огромное скопление звезд, называемые галактиками. Наше Солнце – это звезда в галактике Млечный Путь, которую составляют миллиарды звезд. Нужно около 100 тысяч лет, чтобы свет с одного конца с нашего галактики достиг другого, а свет путешествует со скоростью 9,5 триллионов километров в год. Астрономам удалось обнаружить с помощью телескопов, что существует еще миллионы галактик, кроме нашей. В основном выделяют три типа известных нам галактик. Те, которые имеют спиральную форму, как наш Млечный Путь, называются спиральными галактиками. Ближайшая из них находится от нас на расстоянии около 2 миллионов световых лет. Это огромная спиральная галактика в созвездии Андромеды. Около 17% самых ярких наблюдаемых галактик составляют эллиптические галактики. Эллипис похож на вытянутый круг. Эти галактики состоят в основном из звезд и похоже имеют мало или совсем не имеют газа и пыли. Существуют и такие галактики как неправильные, так как они не имеют определенной формы. Эти галактики состоят из звезд, пыли и газа. Две самых близких к Млечному пути галактики относятся к неправильным галактикам. Имеются также несколько маленьких галактик, которые называются карликами. Самый маленький из них размером всего в несколько сот световых лет и образованный только несколькими тысячами звезд. Во Вселенной может быть гораздо больше карликов, чем больших галактик. Галактики отделены друг от друга сотнями тысяч световых лет. Они обычно существуют группами или кластерами, содержащими от нескольких десятков до многих тысяч галактик. Наиболее отдаленные кластеры галактик, которые можно наблюдать, находятся в триллионах световых лет от нашего Млечного Пути. Есть галактики, которые так далеки от нас, что просто трудно представить громадность расстояния до них. Поэтому ответ на вопрос, сколько существует галактик во Вселенной, вероятно останется загадкой. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал и поставить колокольчик для того, чтобы не пропускать в дальнейшем такие полезные видео. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч, друзья!